Дорогие друзья, с вами сервис умного автострахования Супер Асага.ру. Текстовую версию данного видео, вы найдете у нас на сайте, ссылка в описании. В январе 2022 года, в системе ЕГАРАНТ e произошли большие изменения, в первую очередь эти изменения привели к тому, что в Егарант e стало гораздо труднее попасть, что соответственно сильно затруднило работу страховых агентов. Мы потратили определенное время на изучение их влияния на нашу работу. Сегодня мы готовы представить практические тезисы, которые смогут существенно помочь в работе нашим страховым агентам. Если вы хотите научиться делать любые полисы ОСАГО, правильно работать в ЕГАРАНТ, стать профессиональным страховым агентом с высоким доходом. Присылайте заявку на обучение, ссылку найдете в описании. 10 января Центробанк направил всем страховщикам письмо с согласованием изменений в правила профессиональной деятельности страховых компаний. Внесены изменения в документ, который позволяет страховым компаниям переадресовывать клиента ОСАГО, со своего сайта в Е-Гарант. Страховщики в случае если сайт страховой компании по тем или иным причинам не работает, то они имеют право переадресовать клиента в Е-Гарант. Но мы то с вами знаем каких клиентов страховая переадресовывает в Е-Гарант, их в среднем 80% всех неугодных страхователей, так называемый не сегмент, страховая компания отправляет в ЕГАРАНТ, а в случае если страховая вычисляет что работает свободный страховой агент, а не обычный пользователь, то агенту блокируется даже переход в ЕГАРАНТ. И если в 2021 году, можно было относительно легко, с сайта страховой попасть в ЕГАРАНТ, то в январе 2022 года произошли большие изменения. Ранее страховая компания могла переадресовывать в e любое количество клиентов без ограничений, что они и делали. Такая практика не очень нравилась Центробанку. Все-таки по изначальному замыслу ЕГАРАНТ должен был использоваться для ограниченного количества договоров и только в случае если на сайте страховой возник технический сбой не позволяющий выписать полис ОСАГО, если раньше только 5% договоров заключалось через ЕГАРАНТ то в последнее время, после жесткого закручивания сегментов страховщиками, на Е-гарантии делается до 30% полисов ОСАГО. При этом, самое плохое, что под эту гребенку попадают и вполне нормальные, законопослушные и прибыльные страхователи. У нас есть свежий пример, автомобиль Kia Solaris, владелец девушка из города Краснодар, с КБМ 075 и ее муж с КБМ 09, пролонгация полиса ОСАГО на сайте страховой, пролонгация безубыточная. По всем параметрам для страховой компании это отличный клиент, но страховая компания, не буду ее называть, ей отказала. На платформе агрегатора ОСАГО, также все представленные там страховщики ушли в отказ, она точно не такси, точно не жулик, совершенно безубыточный клиент. В итоге мы ей сделали полис через Е-гарант. Напрашивается вывод, что аналитики в страховых компаниях не хотят работать, просто режут сегменты крупными мазками, не стараясь копать глубже и работать тоньше. За что они зарплату получают? По изначальной задумке Центробанка, Е-Гарант не должен был работать как текущий инструмент оформления ОСАГО, а должен использоваться в исключительных случаях и Центробанк в своем письме к страховщикам говорит, что ребята, давайте вы поменьше будете перекидывать клиентов на e Скорее всего, ЦБ имел в виду, что страховые должны гораздо больше клиентов пропускать на своих сайтах и соответственно как итог будет меньше переходов в ЕГАРант. А страховые компании, прочитали это письмо и решили, а давайте будем меньше переадресовывать клиентов на е e Подразумеваемый ЦБ призыв увеличить проходимость на своих сайтах они решили не заметить, как говорил Виктор Степанович, хотели как лучше, а получилось как всегда. Также в этом письме предусмотрены штрафы для страховых компаний если они будут слишком много клиентов перебрасывать в Е-Гарант. E в данном видео мы не будем рассказывать как считаются для страховщиков доли или лимиты переброски в Е-Гарант e и какие штрафы за превышение, это тема для другого материала. Здесь важнее то, на что же это повлияло, как это отразится и уже отражается на свободных страховых агентах. В этой ситуации перед страховыми компаниями встал вопрос как им максимально отсеять всяких ботов, блокировщиков и продавцов лимитов Е-Гарант, e ну и конечно нас, свободных страховых агентов и заблокировать им переходы в E-Garant. В то же время пропускать туда обычных пользователей, которые делают полис лично для себя. Главное для страховой не получить большой поток жалоб в ЦБ от обычных пользователей. Страховые компании очень боятся обоснованных жалоб в Центробанк от обычных автомобилистов и совершенно не опасаются аналогичных жалоб от страховых агентов. Почему так происходит, мы подробно разобрали в нашей программе обучения по работе в Е-Гарант. Ранее перед страховщиками такой проблем и не стояло, количество пропусков в Е-Гарант было не ограничено, сейчас же это количество жестко лимитировано. Для каждой страховой компании появился свой лимит, который рассчитывается исходя из их доли заключенных договоров ОСАГО. Что это означает для страховых агентов? Для агентов стало гораздо сложнее попасть на e -Garant. Еще раз возвращаясь к Центробанку, он предполагал, что страховые компании расширят сегментацию и начнут гораздо больше пропускать полисов ОСАГО непосредственно на своем сайте. Но по факту получилось, что страховщики и сегмент не расширили и сильно усложнили переход на е e Кстати, в данной ситуации, приемы и инструменты, которые мы используем в своей работе с e и которые есть в нашем обучении для страховых агентов, стали еще более актуальными. У наших страховых агентов проблемы перехода в Е-Гарант нет. В результате всех этих нововведений от Центробанка и ответных манипуляций страховых компаний, цена за услугу оформления через Е-Гарант выросла, что бьет по карману простых автовладельцев, но неплохо для нас и для наших страховых агентов, мы теперь зарабатываем больше. Есть еще одно последствие, почти все агрегаторы ОСАГО в результате закрыли переход в Е-Гарант, так как страховые перестали им предоставлять теперь уже ограниченные лимиты на переход. Кстати, платформа, к которой мы подключаем, по-прежнему дает ссылку на переход в Егарант, e для наших страховых агентов пользуйтесь. В результате проведенных тестов, у нас появилась информация, которая облегчит переход. Лимит переходов в Егарант e для страховых компаний рассчитывается и распределяется на неделю вперед. Страховым агентам надо понимать следующее, Новый лимит дается каждый понедельник, Обновление лимита происходит в ночь с понедельника на вторник, и в результате со вторника по четверг, возможно по пятницу, прыгнуть на Егарант намного легче, а вот в субботу, воскресенье и понедельник попасть в Е-Гарант гораздо сложнее, учитывайте все это в своей работе. Три вещи никогда не возвращаются обратно, время, слово, и возможность, поэтому, не теряйте времени, выбирайте слова, и не упускайте возможность.